Компетенции очень разные и э, где-то есть командные, командные, как пожарная безопасность команда 5 человек и они выполняют все модули э, именно вот, как командное задание. И э, в компетенции предпринимательства тоже команда состоит из двух человек. Все остальные компетенции э, участник э, одиночный. Здесь необходимо решить задачу по профилактике, пожарной профилактике. Дальше решить задачу по пожарной тактике. Дальше решить задачу по газо-дымозащитной службе. Нужно было целевую аудиторию, разработать маркетинговый план, финансовую устойчивость компании, просчитать технико-экономическое обоснование проекта представить и в конце завершал всю работу модуль по продвижению компании. Это скорее как одна большая проверка. Типа, сможешь ты чего-то добиться или нет? Не сможешь? Ну да, будет грустно. Честно говоря, очень грустно. А, сможешь, будет круто, но надо идти, наверное, дальше куда-то.